так еще раз привет ребят на связи виктор Бандалет, добро пожаловать э, на мою трансляцию самый быстрый способ заработать 1000 долларов в млм так как же это сделать что же, какую же волшебную кнопку необходимо нажать для того, чтобы заработать свои первые 1000 долларов. Сегодня я поделюсь с вами несколькими шагами, да, то есть с некоторыми принципами. И да, это не то, что шаги, не то, что принципы, но составляющие того, что повлияет на то, чтобы вы вышли там, например, на постоянный чек в 1000 долларов. А в индустрии сетевого бизнеса это не обязательно, чтобы именно от компании, а вот вообще вот вы благодаря сетевому маркетингу зарабатывали минимум там тысячу долларов каждый месяц. Итак, ребят, а, так, что Лина, Лина, Лина, что это за смайлики, что они обозначают, напиши, пожалуйста, мне прям интересно. Так, ребят, звука нет пока, нет, все есть, есть звук, не знаю, перезагрузите наушники, посмотрите, все у нас есть и звуки, и видео, люди голосуют десяточками, вот. Итак, ребят, думаю над вашими словами, а что думать-то? Над какими-то словами? Какими словами? Я еще ничего не рассказал, что тут думать, ребят. Первая ошибка, которую делают большинство предпринимателей сетевого маркетинга, они не являются продуктом своего продукта. Когда вы занимаетесь своим бизнесом, я уже провел, я не знаю, сотни, сотни консультаций с предпринимателями сетевого маркетинга, я также и консультирую топ-чеки компании, и работаю над их структурами для улучшения, для обучения. И знаете, у многих присутствует страх вообще как бы принадлежности себя к индустрическому маркетинга да, то есть они, ну, сам, самое важное, что вы должны понимать, вы должны быть уверены в том продукте, который вы предлагаете. То есть ценность, ценность того, что вы предлагаете, у вас должна быть намного выше, чем она стоит. Да, то есть, вот многие продают продукты своих компаний, распространяют их, предлагают своему окружению, но сами, по сути, на самом деле, они не уверены в этом, что они предлагают действительно качественный продукт, потому что многие могут оспорить их, сказать, что вот, можно купить аналог намного дешевле, пойти в магазин, купить намного дешевле. И вы вот подаетесь вот этому перегрузу, да, то есть, и, и у вас уже появляется горсточка сомнения в том чем вы занимаетесь действительно или я предлагаю уникальный качественный продукт который стоит тех денег да то есть и и тут вот идет резонанс с успешными людьми вот те люди которые зарабатывают тысячи десятки тысяч долларов в своей компании в индустрии сетевого маркетинга у них сомнений нет вообще в том что они продвигают то есть они наоборот верят в то, что продукт их намного ценнее, намного дороже того, за что они его продают, например. И это может относиться к сервису, услуге, к бизнес-возможности, неважно, что вы предлагаете. То есть вы на самом деле должны уяснить для себя очень уникальную вещь. Мы многие умоляем людей, о боже, приди, блин, ну Господь пришел бы, хоть кто бы пришел ко мне в команду. Ну господи, хоть как, хоть как бы мне построить этот бизнес, о боже там. Но вы не представляете, вы на самом деле, вы должны относиться к этому, вы же бизнес строите, правильно? Вы строите бизнес, вы строите империю, вы строите, вы делаете и занимаетесь предпринимательской деятельностью. И когда вы предлагаете людям бизнес-возможность, рекрутируете их, предлагаете им что-то купить, вы даете им дар, вы даете им возможность, вы дарите им возможность выйти с этой кабалы, вы даете им возможность преуспеть. Так почему вы, когда что-то дарите, вы выглядите ничтожными? О боже, ну возьми мой подарок, пожалуйста, я тебе даю возможность преуспеть, ну возьми. То есть вы, вы сразу же не строите позицию как бизнесмен, как предприниматель. У вас должен быть огонь в глазах, в том смысле, да мы Вообще, э, мы все должны согласиться, что индустрия с маркетинга не идеальна. Она не идеальна, потому что на самом деле многие обосрали с ног до головы эту индустрию. Ну, извините за французский, но в том смысле хайперы, спамеры, пирамиды и много-много другое, они всегда будут вредить нашей индустрии, они всегда, это всегда будет встречаться в нашей жизни, всегда будет индустрия, да в любом, в любом бизнесе, в любом там футбольном, актерском, ну, короче, в любом, такой в ток-шоу, да, то есть э, везде, где присутствует предпринимательство, бизнес, конкуренция, везде будут, будут хайп, везде будет хайп, да, то есть, ну, хайп это когда можно будет, можно выехать на чужом горе, вот, грубо говоря, это всегда есть. Но почему-то в спорте, в, в кино, кинематографии, и многих, многих других индустриях, не относится так, как к сетевому маркетингу. Почему? Да потому что именно в, то, в те направления бизнеса о плохом вообще никогда не говорят. Говорят о звездах, говорят об успехе, о победах. Да, иногда какой-то косяк произошел, но больше о звездах, о победах и так далее. Приветствую, Альфия. Вот поэтому как бы вы даете дар и мы все должны признать, что сетевой маркетинг он не идеален, но если посмотреть на все возможности в мире, бизнес, любой бизнес, человек с нуля, который захотел заниматься бизнесом, предпринимательством, захотел стать самостоятельным, самореализованным человеком, сетевой маркетинг это наилучшая версия того, благодаря чему человек может вообще преуспеть в жизни. Лучшего ничего не найти абсолютно, когда человек с нуля, с минимальными инвестициями, если в традиционный бизнес, это статистика уже, просто огромная статистика, где-то в районе 7-10 тысяч долларов можно открыть какой-то оффлайн бизнес, традиционный линейный бизнес и еще год, это в лучшем случае год выходить в ноль. То есть вы работаете ради того, чтобы вернуть те деньги, которые вы когда-либо вложили. Потом вы начинаете зарабатывать 200-300 долларов, но тратя на это все нервы, ресурсы, эмоции и так далее вы вы начинаете зарабатывать до да, на своем бизнесе также бы сколько бы зарабатывали на государственной работе в все маркетинге достаточно вложить тысячу долларов а то и гораздо меньше во многих компаниях 150 200 долларов для того чтобы стартовать свой бизнес и каждый абсолютно каждый человек с нуля может научиться рекрутировать, может научиться продавать. У каждого одна и та же возможность остается только развивать э, те либо иные навыки. И эти навыки можно развить. Абсолютно. Любые. Рекрутировать, продавать, все можно, чему можно научиться. Абсолютно. Но вот в чем дело. Вы должны стать продуктом своего продукта. И в первую очередь, вы, если хотите построить хорошую потребительскую сеть, я, например, не продаю продукт. Я строю продукт на бизнесе, да, то есть я строю бизнес, у меня потребительской сети нету, ну иногда если появляются какие-то клиенты, но я особо не горю там огромным желанием построить потребительскую сеть, хотя многие продуктовые компании, а у меня продуктовая компания, а, ну, многие говорят, что надежный бизнес ⁇ бизнес на клиентах. 80% процентов товарооборота должны делать клиенты. Ну, я немножко другого взгляда мировоззрения, и для меня лучше иметь, например, 5 бизнес-партнеров, которые потребляют и делают то же самое, строят бизнес, а, чем я буду иметь 100 клиентов, и они просто будут потреблять продукт. Вот, и а для того, чтобы строить бизнес... В продукции тоже нужно быть уверенным, то есть вы должны его кушать, вы его должны употреблять, вы должны получать результаты, и у вас не должно быть ни доли, знаете, ни тени, ни сомнения в том, что вы предлагаете бизнес. То есть вы предлагаете то, на чем можно заработать, уникальный продукт, на котором можно завоевать рынок. И это главная составляющая, быть продукцией продуктом. Да, то есть многие говорят, личный объем нужно делать для того, чтобы получать проценты от квалификации. Да, бред это все, да, это по условия сетевой компании, это, это условия по маркетинг-плану. Но самая главная фишка, это для, ваше эмоциональное составление, это ваше мышление. Когда вы не имеете доли сомнения, вы отвечаете на все возражения по поводу вашего, вашей компании, вашего бизнеса с легкостью. Как семочки щелкаете. Не нравится, пошел в задницу, да, то есть, ну извините, если э, грубовато с вами разговариваю, ну, это же не к вам относится, правда, я говорю, как вам нужно, например, вести себя. Вам нужно вести себя с гордой осанкой, выпрямить грудь вперед, плечи назад и э, адекватно отстаивать свой бизнес. Вы должны действительно отстаивать свой бизнес тогда сетевой, вы должны признавать ошибки сетевого маркетинга и отстаивать этот бизнес как свой бизнес. То есть, если вы не будете уверены в своем бизнесе, и вы не будете горды тем, чем вы занимаетесь, вы никогда не станете профессионалами в своем деле. Вы не заработаете те же тысячи, десятки тысяч долларов. Второй момент, ребят. Второй момент, это начинать нужно быстренько инвестировать в бизнес. Инвестировать в свою голову. Платить за обучение. То есть... Как часто я встречаюсь с теми людьми, которые, <смех>, кто-то проявляет смелость и выражает это публично, а кто-то, я понимаю, что внутренне, потому что сам когда-то таким был. Прихожу на вебинар и такой, о боже, боже, этот опять не начинает сейчас продавать, я пришел для того, чтобы научиться зарабатывать, а он мне продает что-то. Боже, ребят, те люди, которые продают через интернет, но ну, адекватные люди, которым вы уже доверяете какое-то э, хорошее время, вы следите за этим человеком? Он достаточно неплохие деньги зарабатывает, да, то есть, ну, если он продает какие-то знания свои через интернет. И если он в интернете, ну, знаете, уже достаточно большое количество времени и он не сдулся, это означает, что он продает качественные знания. Его клиенты получают результаты, его клиенты... Довольны его сервисами, его обслуживанием, он постоянно растет, он апгрейдится. И купите вы у него, вот именно лично вы, либо нет, и ему особо не играет значения, Он и без вас заработает денег. Но факт в том, когда вы не перетрансформируете свое мышление, вот и не начнете негативно относиться к тому, что нужно инвестировать в свои мозги, вы не сможете сами что-либо продавать, вы не сможете продавать свою экспертность, вы не сможете давать ценность быть в вашем бизнесе то есть рекрутировать через ценности через уникальное торговое предложение то есть да, точно, надо быть уверенным в своем бизнесе, знать все о бизнесе и о продукте. Ну, я бы не сказал, что дословно, надо быть в нем уверенным. Я в своей компании, но я не знаю ингредиентов, да, то есть у нас продуктов вполне достаточно, наверное, больше двухсот наименований и вы в каждом продукте не сможете быть уверенным, но вы сможете на внутреннем уровне, вы его употребляя, вы видя качество и результаты себя, своей семьи, своего окружения в первую очередь, вам не нужно знать ингредиенты, вам достаточно будет уверенным и показывать результат. Вот то, то же самое в бизнесе. Вам достаточно знать некоторые цифры, но это не значит, что вам нужно, вы сейчас находитесь, например, на первой либо второй ступеньке своей квалификации в маркетинг-плане, и вам нужно знать самую последнюю квалификацию. И только тогда вы, наверное, преуспеете. Но это, знаете, это бред. Я, я наверное, половину маркетинг-плана не знаю. Я знаю, что необходимо сделать на грани товарооборота. Это классика всего сетевого маркетинга. Например, для того, чтобы заработать 10 тысяч долларов, нужно делать товарооборот 100 тысяч долларов. Ну, а там уже идут какие-то нюансы. Выращивать лидер для квалификации и так далее да то есть это уже классика бизнеса но суть не в этом мы сейчас говорим о том что э, вы не сможете продавать а вы должны понимать вовлечение рекрутинг э, э, предложение своего бизнеса выстраивание отношений – это своего рода продажа да то есть своего рода продажа если вы хоть на каком-то ментальном уровне на подсознательном уровне вы все-таки против того что вам кто-то когда-то продает то есть, ну вы не инвестируете свои мозги вы против того, что вы посещаете какие-то вебинары, либо тренинги, и вам продают на этих тренингах, хотя каким-то внутренним нутром вы понимаете, что э, этот бы тренинг действительно бы вам помог, потому что он решает ваши проблемы, но из-за того, что у вас сложены стереотипы, и вы сказ сказали, да ну нафиг, я пришел научиться зарабатывать, а ты мне заставляешь платить, да я не буду этого делать. Вы себя сразу же отстраняете от бизнеса, то есть, и до тех пор, пока вы будете вот э, скудно бедны э, в ментальном уровне по поводу инвестиций в свои мозги, и чем дольше вы будете отстраняться от э, приобретения курсов, э, тренингов, которые помогают вам. Это, это, вот я недавно проводил ряд трансляций по поводу блестящих штучек. Надо уметь работать с людьми э, по приглашению. Это самый больной вопрос в маркетинге по приглашению. Немножко не понял, по какому приглашению. Вот, я уже говорил про блестящие штучки, что многие вот сетевики, не имея результата, они... Вот там реклама мелькнула, вот там вебинар, там тренинг, там тренинг, там тренинг, тысячу разветвлений и э, ни один не доводится до конца. То есть мало того, что вы не начинаете нормально обучение в одном направлении, вы не становитесь в этом экспертом, вы не отрабатываете навыки и идете, бежите куда-то в другое. То в копирайтинг, то в Яндекс.Директ, то на Фейсбук, то на Ютуб, то ВКонтакте, то в Одноклассники, то Калиостро, то Топ Лидерс, то там обещают золотые горы, то там и нигде никак. Вам нужно всегда выбрать одно направление, инвестировать, стать экспертом, а лучше еще в узкой нише. Вам достаточно выбрать, взять одноклассники и переуспеть в одноклассниках. В одноклассниках есть ваша целевая аудитория. В одноклассниках можно привлекать бесконечный поток кандидатов благодаря э, MailTarget, ну, такая рекламная э, кампания. Выстроите свою, э, свою коммуникацию, начните там проводить прямые трансляции, за заведите группу, начните там давать ценность, выстраивать взаимоотношения, рекрутировать. Вы станете экспертом в одноклассниках, и вас будут знать, что, например, такая Альфия, Зулькарнаева, она является эксперт в узкой нише по привлечению и рекрутинге через социальную сеть ВКонтакте. И вы займете свою нишу, и вас будут прям благотворить. Но фишка в том, что большинство этого не делают. Да? Большинство, опять же, распыляется на золотые штучки, и поэтому у вас не получается рекрутировать, вам не получается продавать продукт и так далее. Но, опять же, для того, чтобы самому продавать и рекрутировать, да, то есть вы должны сами стать лучшим клиентом, да, то есть э, у меня однажды был, был такой момент, когда я... Очень долгое время противился тому, чтобы купить личный коучинг у своего наставника, у него там личный коучинг несколько тысяч долларов, стоит там около пяти тысяч долларов, и я не, вот, я не мог продавать на тысячи, на две тысячи долларов, на три тысячи долларов до тех пор, пока не купил у него этот коучинг. Вот просто, вот знаете, это как замок снимается. Вот просто как снимается замок а, с какой-то сундука с сокровищами, который блокирует ваш результат. Ваше мышление просто-напросто открывается. Я не говорю вам, например, инвестировать тысячи, две тысячи долларов, не дай бог, а, на начальном этапе. Это погибель верная, да. То есть многие вон квартиры попродавали, в биткоин проинвестировали. А тут в декабре, блин, биткоин в три раза меньше стал, и теперь локти кусают люди три раза деньги потеряли хотя я уже полгода тарабанил то что это ну хайп это мыльный пузырь который рано или поздно ну, сойдет на нет вот ну опять же не не о криптовалюте а по приглашению в бизнес для работы маркетинге по потреблению продукции ой заколдованные вы вещи рассказываете, вот и после того вот только после того а, как вы понимаете, как, как у вас будет готово мышление, ваша будет осознанность готова, вы не будете противиться а, богатству и вы не будете сторониться тех людей, которые зарабатывают якобы на вас, либо продают тренинги, либо топ-лидеры, потому что, ну, я не знаю, поставьте восклицательные знаки, кто посещает мероприятия от своих компаний ну там сетевых компаний, возможно, дни рождения, может, еще какие-нибудь мероприятия региональные. И зачастую на такие региональные мероприятия приезжают топ-чеки, да, там, последние квалификации своих компаний. Я знаю, я знаю, что есть в компаниях. Может, у вас есть внутри вот э, закринелая такая фишка, что многие восхищаются, конечно, на сцене людьми, но внутри есть такое состояние. А, вот он, наверное, зарабатывает тысячи, там, десятки тысяч долларов, но он, наверное, несчастен в личной семье, там, а... боже, а вы откуда знаете, да, то есть вы же не знаете, а, каким образом он заработал, многие люди, которые зарабатывают большие деньги, в особенности а в тех бизнесах, которые построены на по... на построении взаимоотношений, это инфобизнес, ам интернет-маркетинг, сетевой бизнес, они чаще всего построены на ценности. И у них на самом деле, кроме того, что они зарабатывают большие деньги, Uh, у них все, все прекрасно в семейных отношениях, в ценностях, в принципах, у них в окружении все в порядке. То есть у них целостно все в порядке в жизни, помимо того, что они зарабатывают хорошие деньги. И поэтому вам нужно вот uh, чаще находиться среди таких людей, их слушать, впитывать ту информацию, что они говорят. И рано или поздно у вас также будет падать жетон, как многие говорят на мероприятиях. Ребят, не вижу от вас обратную связь. Возможно, я так быстро балаболю, что вы не уловили тот момент, когда я вас попросил поставить восклицательные знаки, если вы посещаете мероприятия своих компаний. Вот. И вот когда у вас трансформируется вот это мышление, когда вы будете готовы, когда вы будете понимать, что вы полностью освобождены от мышления против продаж, то, что вам продают, что инвестировать в тренинг, это нормально, потому что... А вот смотрите, вы посетите какой-то вебинар, вы посетите какое-то живое мероприятие, где вам расскажут очень много полезного, которое действительно может повлиять на ваш бизнес и ну, помочь вам. Но вы только уезжаете с этого мероприятия, вот сразу же вы только уезжаете с этого мероприятия, потому из-за того, что вы не находитесь в сообществе, вы не находитесь с наставников на, на полной связи, да, то есть вы, вы, вы, вас сразу же... 90 50 процентов улетучивается вы приезжаете к своей семье либо просто отстраняетесь после мероприятий тренинга вебинара, вы увидите своего ребенка поиграетесь и тут вот оставшиеся 90 процентов еще улетучивается и на следующий день вы вообще забываете о том о чем рассказывалось на том либо ином мероприятии вот и а вот когда вы инвестируете деньги у вас появляется первая ценность ценность обучаться, проходить, внедрять и получать результат. Второе ⁇ это окружение. Потому что зачастую в платных программах вы получаете тесную связь, партнерство с с такими же участниками, как и вы. И это на самом деле одно из самых ценных, когда вы можете знакомиться с друг другом и на партнерских отношениях что-нибудь придумать уникальное в индустрии сетевого маркетинга, какие-нибудь вебинары вместе проводить, какие-то флешмобы, просто создавать мозговые штурмы, чтобы делиться результатами, неудачами, корректировать друг друга действия. Потом вы получаете наставника, ментора, который вам дает и курирует вас, сопровождает вас как-то корректируют вас и тем самым вы получаете быстрые результаты те люди которые почему ко мне приходят например на обучение и многие люди которые шли годами к некоторым результатам они получают на месяц второй месяц второй действий внедрений практики они получают результаты те которые шли там годами к этому все все просто опять же окружение поддержка систем, системные знания и так далее ну и ценность конечно вернуть то что за что люди заплатили и вот когда вы трансформируетесь, вот вы когда поймете вот этот вектор движения, вы тогда можете начинать просчитывать а, свой бизнес. Я приведу пример на своем бизнесе. Для того, если заниматься просто рекрутингом, не продажами, не с товарооборота, ну, не с товарооборота, если по квалификациям, а просто на рекрутинге, мне, мне необходимо, мне каждый человек, активный человек в моей, в моей, моей первой линии приносит, например, 15 долларов. Да? И для того, чтобы мне заработать первую тысячу долларов, либо зарабатывать постоянно тысячу долларов, мне необходимо сколько активных людей. Давайте быстренько просчитаем, если 15 долларов приносит один человек. Ну, давайте, грубо говоря, возьмем, это будет а, 65 человек, верно? 65 человек, 65 человек. Про, также вы можете просчитать в своей компании. То есть, вот, если у меня есть 65 активных партнеров в команде, которые делают хотя бы личный объем, ну, адекватный личный объем, я зарабатываю 1000 долларов уверенно, вот. И э, вы должны просчитать, сколько у себя. Далее, вы, когда обучаетесь, вот у вас этот менталитет, уровень мышления сформирован, вы должны понимать, сколько у вас уходит конверсия на рекрутинг. То есть вы, например, у вас, например, 5%, вы, например, 100 встреч провели и 5 человек только пришли к вам в бизнес. да? Сколько вам нужно для того, чтобы, например, вот в моем случае, сколько нужно, если у меня конверсия 5% в рекрутинг, сколько мне нужно провести встреч, чтобы собрать команду в 65 человек? Сколько нужно провести встреч, возможно, консультации? Если 5% конверсии? это получается чуть больше тысячи. Согласны, ребят, чуть больше тысячи, чуть больше тысячи встреч. И тут идет уже вход понимания, ага, где мой тупик, где, где моя, где, где, в чем, в чем логика, да, то есть в чем. Мне нужно становиться лучше, например, в закрытии сделок, в рекрутинге. Например, 5% повышать до 10, с 10 до 20, потом, например, до 50. Да? То есть вот представьте, если вам не 50% конверсия, то есть вы настолько научились выстраивать взаимоотношения и общаться с человеком, что у вас 50% конверсия. То есть вам уже не тысячу встреч нужно провести, а всего лишь 130. Весомая часть, правда? В 10 раз меньше вам нужно про проделать работы для того, чтобы зарабатывать 1000 долларов. Выйти на свою, по крайней мере, первую 1000 долларов. Но даже понимая это, вы уже четко понимаете. Хорошо, допустим, а, мне, необходимо, а, ну, мне необходимо 65 человек. Мне необходимо 65 человек. И вы понимаете, что это много, да, то есть вы, вы понимаете, что, блин, для того, чтобы вот, вот проделать такую кучу работы, мне необходимо, блин, дофига работы сделать на самом деле, очень много работы сделать, это проводить консультации надо годами, наверное, ну, поэтому так вот люди и приходят. К результату очень медленно, потому что э, они не понимают, как привлекать постоянный источник кандидатов в свой бизнес, не знают, как э, рекрутировать для того, чтобы была конверсия хорошая. И вы тогда понимаете, хорошо, мне нужен вектор быстрее, тогда давай-ка я вебинары начну проводить, давай-ка я буду вебинары проводить. И вам достаточно, вот я, например, сейчас у меня 14-15 февраля двухдневный онлайн мастер-класс, если вы до сих пор в него не зарегистрировались, я рекомендую это сделать, потому что будет очень крутая, крутая тусовка, вы узнаете о трендах продвижения через интернет. На 2018 год, на что нужно обратить внимание, на что не нужно обратить внимание. Вот у меня, например, собралось уже за 5 дней, за 5 дней 500 человек участников. 500 человек, 500 человек. Вот представьте, 500 человек. Я думаю, когда мы до мастер-класса доберемся, нас будет 1000 человек. В группе там чуть меньше, но в рассылке вот у меня 500, в группе там 170-200 практически. Не каждый вступает, не знаю почему, не хочется им получать тот материал, который я там даю, но в любом случае, до вебинара, вот это вы прям записываете на будущее, вы будете знать вот эту конверсию, до мероприятия обычно доходит 30%, до мероприятий приходит 30%. Представьте, что это ваш рекрутинговый вебинар. Вот вы за две недели, если вы будете в необходимой сфере деятельности обучаться, но только при том условии, что у вас мышление уже подготовлено. Для того, чтобы этому обучиться, вам нужно обязательно инвестировать. Самостоятельно вы будете долго к этому приходить. Представьте, что вы за две недели научились тысячу человек на свои мероприятия собирать. Конечно, это платные методы. Вам где-то для того, чтобы собрать... Тысячу человек вы потратите, например, 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Но ну, это ж не беда, если вы заработаете 60 тысяч, правильно? 60 тысяч рублей, которые вам будут приходить на ежемесячной основе. И у вас появится а, десятки активных партнеров, которые вас будут повторять. Поэтому а, игра стоит тех свеч. Вот, и представьте, тысячу человек, 30% доходит, это 300 человек у вас будет в прямом эфире. 300 человек в прямом эфире. И средняя конверсия, да, то есть средняя, обычная, адекватная конверсия на а, больших мероприятиях это 10%. 10% это 30 человек, 30 человек, представьте, что, ну, посчитаю я на, на свой бизнес, 15 долларов, да, то есть умножить на 15 долларов, а, это получится сколько? Это получится 450 долларов, 450 долларов, да? 450 долларов плюс ну, от компании тоже придет там, помимо там, бонуса наставника, например, еще придет долларов 250 за проценты, да, то есть за выстроенный товарооборот. Итого это получается 700 долларов. 700 долларов, 700 долларов, 700 долларов это 67 это 42 тысячи рублей, 42 тысячи рублей в среднем. Мы потратили 2 тысячи рублей, заработали 42 тысячи рублей, но у нас 30 человек активных, которые ну, 20% повторят, ну, это нормальное явление. Многие будут потреблять продукт, они будут медленно-медленно двигаться, но из этих 30 человек, 6 человек вас повторят. 6 человек вас повторят. И вот вы представьте, вы сразу же можете умножать на следующий, максимум на второй, третий месяц, когда вы их обучите, сразу же на 6 раз свою квалификацию, свой чек. Если вы заработали, например, 42 тысячи, когда вы это все реализовали, умножить на 6, это сколько у нас получается? Правильно, 252 тысячи рублей, 252 тысячи рублей. Вот так вот этот бизнес строится на самом деле, когда ваш ум открыт, ваша осознанность открыта. А для этого нужно стать уверенным в своем бизнесе, стать продуктом своего продукта. Прям, знаете, вы должны понимать, что вы даете ценность, потому что иначе, иначе вы на вебинарах, на вебинарах, когда вот вы будете вроде бы собирать такие вебинары, вы хорошо, вы научитесь собирать. Вы научитесь, инвестируйте, например, какие-нибудь там 100-200 долларов на тренинг, для того, чтобы понимать, как через социальную сеть ВКонтакте, например, собирать вот такое количество людей. То есть вы научитесь таргетированной на рекламе. К вам придет 300 человек на вебинар, но у вас конверсия будет 2%. Не 10% минимум, хотя если вы отточите вебинары с каждым разом, у моего наставника, у которого я обучаюсь, конверсия 90%. Представьте, представьте, есть 300 человек и 90% конверсия. Это это бомба. Просто я говорю, что это то, к чему можно стремиться. Но те, которые не уверены в том, что они предлагают, они не уверены в ценности своего продукта и в свой, своего бизнеса, у них процентов 2 только, конверсия. И представьте, что вместо 30 человек к вам приходит всего лишь 6 человек, с которых вы зарабатываете, например, сколько? А Вы зарабатываете от силы... 100 долларов 120 долларов хотя потратили на это 300 долларов и ну с этих 6 человек ну в идеале хорошо если хотя бы один как-то начнет что-то шевелиться поэтому ребят когда у вас будет мышление просто-напросто открыто вам бизнес построить любой абсолютно через интернет не составит труда потому что у вас вы продукт своего продукта, вы сами инвестируете в свой мозг, вы, инвести... вы становитесь ценными на рынке, ваша ценность на рынке растет, ваши знания растут, вы двигаетесь в нужном векторе, вы понимаете просто адекватные цифры, что необходимо делать для того, чтобы зарабатывать те либо иные чеки. Вы это организовываете, потому что у вас мышление свободно, вы уже не боитесь рисковать, потому что а вдруг не сработает. Сработает, у других срабатывало, и у вас работает, если вы это будете уметь. Не срабатывает только у тех, кто не умеет. Ну верно, правда? Вот, поэтому вот такова вот математика. Почаще, побольше, два раза в день проводить брифинги. Таргетивная реклама, уметь, надо уметь говорить, красиво говорить надо. Uh, ребят, ну вот казалось бы, тут не в красивости речи, красиво говорить, что... я красиво говорю, uh, uh, главное знать проблемы своей целевой аудитории, знать ценности своего бизнеса, своего продукта, который решает проблемы вашей аудитории. Я интроверт, я просто интроверт, я интроверт, но многие думают, что я там... Обалдеть, какая харизматичная личность. И прям вот сейчас с вами прямо, вот я прямо сейчас разговариваю, вам что-то рассказываю, эмоционально рассказываю, но я интроверт. Пусти меня куда-нибудь в другую направление, в другое общество, там в окружении. Я буду тише воды, ниже травы. И все это, понимаете, это на, ур... на уровне навыков. Это на уровне того, что... Если ваши, если ваши цели, ваше видение, а, ваше жгучее желание преуспеть выше ваших страхов, вы обязательно преуспеете. Но если ваши страхи выше того, да я, лучше, да я лучше не высунусь никуда. Да и буду на том уровне, которым я нахожу, да и ничего страшного. Ну и все. То есть каждый человек получает ровно столько, что он заслуживает. Каждый может научиться всему, что, э, чего, чему вы не умеете делать. То, что вы видите там супер гуру, супер наставников, очень ярких личностей в интернете. Всему эти люди тоже учились. Лет тому 5 назад, лет тому 10 назад они всего этого не умели делать. И чем чаще вы, и чем быстрее вы к этому допрете, ну просто придете к этому, тем быстрее вы просто вырветесь, просто будет квантовый рост вы просто будете делать невероятные результаты будете смотреть назад и будете думать блин как было бы хорошо чтоб я раньше этими знаниями владел но ну, к сожалению это никогда эм, экстравертно, я ужасно будет камеры публичных выступлений публичное выступление и камеры это две разные вещи на камеру вас никто не забросает помидорами а вот в публичной э, на публичность могут забросать тухлыми яйцами в чем проблема Включили раз, включили два, включили три, включили четыре, перебороли себя, включили десять раз и потом вам это понравилось, вау, да мне прикольно выходить в прямой эфир, ну-ка я буду каждый день это делать, и вы становитесь очень знаменитой и очень яркой и интересной личностью. вот. Поэтому, ребят, все, был рад с вами, с вами вещать, если вы до сих пор не зарегистрированы в моем двухдневном онлайн мастер-классе. Мы будем говорить очень много об интернете, мы будем говорить очень много а, о трендах, о том, чего нужно сейчас сторониться, потому что а, многие сейчас развиваться не в том векторе, в котором нужно развиваться, и могут в одночасье потерять все. Весь тот актив, на котором они пыхтели очень-очень долгие, долгие годы в интернете. Поэтому нужно понимать, где сейчас э, актуально развиваться. Поэтому, ребят, регистрируйтесь в закрепленной записи. Было полезно, ставьте лайки. Если не хотите потерять, хотите пересмотреть, еще больше осознать, так сказать, без отвлекающих факторов, делайте репост на свою стену, буду вам признателен за поддержку. Uh, все, ребят, пока-пока, с вами был Виктор Бондолет, до следующих встреч. Mm -hmm. Тот, кто поздал на эфиры...